Меня часто спрашивают, какие операции можно выполнять летом. Отвечаю абсолютно однозначно. Летом мы можем выполнять любые операции в области пластической и эстетической хирургии. Почему? А потому что именно летом наш организм богат витаминами. Солнце помогает вырабатывать в коже витамин D. Современные помещения все кондиционированы, и вы будете прооперированы в комфортных условиях. Повязки, которые остаются у нас на ранах, они абсолютно герметичны, вы можете принимать с ними душ. Современное компрессионное белье очень комфортное, вы носите его всего лишь один месяц и два месяца. Вы будете получать удовольствие от нашей операции. Кроме этого, солнцезащитные очки чаще всего носятся именно летом. И они скрывают те синячки, которые могут быть в области век после пластики век или пластики носа. Мы ждем вас в нашей клинике и даже летом.